Анатолий, Анатолий, попитлай. А да м ⁇ Слава тебе Боже, на слава тебе.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 Господи Бога, Бога, Господи Бога, Добрый день, в какой вы идет крестный ход, посвященный крещению Руси. Представьтесь, пожалуйста. Меня Михаил зовут. С кем вы вышли на крестный ход? У два моих Серафим Старший Павел. Павел, подойдите сюда. Вы первый раз на крестный ходу? Мне уже второй раз на крестный ходу. Какие чувства у вас? Радостное и нечистое. У -у -у. Что, что а праздничное. А, давайте вот так повернемся на солнус. А. Как часто вы посещаете церковь? Мы ну, посещаем церковь это каждую неделю в воскресенье. У -у -у. Что для вас приход в церковь, посещение церкви? Посвящение церкви, это для, для меня, так э, э, сказать, э, для э, тебя стало это это праздник, Праздничный день, это воскресный день, день, в который мы славим воскресшего Иисуса Христа, Бога нашего. Вот. Ну и прославляем соответственно нашего Бога. Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Слушанова Наталья Владимировна. Что для вас крестный ход? Ну, крестный ход это такое благодатное состояние, вы знаете, какое-то единение с историей нашей Родины, с, с крещением Руси, Единение вот нас, нашей общины православной. Какое-то, знаете, вот вдохновение, что ли. И вот мы идем, и какая-то радость на душе. Мы идем. И Владыка благословляет наш город, чтобы у нас меньше было каких-то бед, каких-то несчастий. И, вот, и мы все молимся за наш город, за наших людей, чтобы город процветал, чтобы дети были здоровыми, веселыми и благополучными. Господи, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, вобил, и вобил, вобил, вобил, вобил, о твоих благодеяниях я жизнь сделалась и на землю нашу крещение, да нынение припадами Славословия тебе ко Богу приносим, Люмиленного пеме избавятся и, вопьем, и всех бед, люди твоя, И всегда я комилась исполни во благих прошения наше, Прилежно молимся Тебе, услыши, и помилуем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Молимся тебе, Спасителю нашему, через благоверного князя Владимира, благоволившему из братья род наш, в наследие своей пупели, пещения, даровать и духа Святого, твоя же церковь нашу святую от расколов и нестроений соблюсти, и ведя веры я утвердите, и миром оградите, послыши. Изменил свою жизнь, не <клёх> изменил ход. История нашего Отечества. Потому что именно с этого момента начинается история нашего Отечества, а не с язычества или с других каких моментов. Потому что именно этот импульс Христовой любви, который уязвился святой равнопостный князь Владимир, стал тем импульсом, который сделал наш народ и нашу страну тем, что она есть большой, огромной, непобедимой, дружной страной многих народов, которые соединены были единой верой. И эта вера Христова, которая сейчас пребывает с нами, она направляла наших радидов и отцов. Она указала, указывала им путь спасению. Она делала их примером для своих для всего нашего народа. И именно поэтому Русь Нашу называет святой, потому что главный боевом нашего народа была святость, к которой стремились многие отцы. Не многие ее достигали, но многие к ней стремились. Именно поэтому Русь такая непобедимая и крепкая, пока живет но и дух святости. А когда этот дух умрет, тогда и умрет наше Отечество. Поэтому будем, братья и сестры, подражая князю Владимиру, изменять свою жизнь, уклоняться от греха и творить благое творение.